Что такое инвестиции? Инвестиции ⁇ это размещение денежных средств с целью создания капитала. Это является инвестициями, причем размещение средств в объекты предпринимательской деятельности. То есть, если вы купили сегодня доллар по 60 рублей, завтра продали его там по 80 рублей, это не является инвестиционной деятельностью. Если вы купили сегодня биткоин по... 8 тысяч рублей, завтра продали его по 16 тысяч рублей. Это не является инвестицией, потому что биткоин не является объектом предпринимательской деятельности, то есть не создается прибавочная стоимость. Давайте еще немного про капитал и про прибавочную стоимость, да, как это непосредственно работает. Капиталист, что он делает? Он берет денежные ресурсы, он берет человеческие ресурсы, он берет природные ресурсы. Соединяет это в рамках предпринимательской деятельности, создает товар с прибавочной стоимостью, продает этот товар, соответственно, если деньги были кредитные, возвращает кредит, рабочим платит за время, за ресурсы он тоже расплатился, и вот эта вот прибавочная стоимость, вот эта вот маржа и является капиталом, который дальше идет на реинвестирование.